А девочки, кто забыл, что такое? Привет, лука. А ну поднимайся ко мне. Ах, ты... Это обновление. Один какой-то. Это мое обновление. И я добавил сюда три талисмана. От того, что я добавила 3 талисмана, соответственно, для этого произошла задержка кода, вот, задержка его выпуск. Вот. Мы перейдем к основному каналу. Это сейвера. Вот. Теперь у всех названий, кастомный шрифт. Я нажимаю. У нас уменьшается. Смотрите, если да. я отойду далеко, то я нажимаю... Ой, я выйду. Наж... Я нажимаю... Он дерется? Да, он выйду. А, ну ладно. Нет. Короче, видите, я нажимаю, я не могу транслировать. Если я полечу. Вот, я транслирую. То да. есть у меня поменялся, но если я нажимаю, я открою... Да? Лука не может меня. Сейчас Лука сейчас. сейчас может. Могу. Вот. И опять же нажимаете ногой. Я снова останется. Также я добавляю в фута. Есть счет. Его сейчас не... Ну, то есть нету. Ну, я его, короче. Ну, то есть я его вроде как сделал, но он не работает. Ну, я не знаю. Можно я скалерозик? Вот. комбинацию клавиш можно. 5G а, у меня G, но она не работает. Нога у нас оксилируется, 5 нога убирается. Чит нельзя сделать, чтобы с ним работать. Но и Позже, может быть... Всё. Переходим к новому введению команды и, фу, и У нас вылазит такая менюшка. Поэтому есть то что фиксофак, так что у вас будет по-другому. Polen, Cliff, Unifine, Нуру Cliff Unifine, Нуру Дусу, Cliff Unifine. И Барклиф. Все это уже было, но есть Барк Клиф слияние. Нажимаем, но нам ничего не выдается, потому что я не Ничего не. Ну происходит, должно, Ну, Окс, так мы делаем. Вот. Спавнится такой вот барк. Да. Только почему с барк с спавнится... а, Вот я... это. Быдло. Барк а на, на ход. Барк, слияйтесь. Теперь я Гончий Кливер. Такой вот костюм. Если я нажму на бабку, и вот у меня во-первых пойдет таймер. Ну, вот, я кидаю в предмет. третий долго оказывается у меня внутри. Мячик где пойти? Ну я это. Также здесь еще один небольшой балл, Так, левершант не используется. Ну это-то я пофикси. Разделение работает, но, опять же, талисман, если потому, что он немного поганый был. А с талисманом клевером мы закончили, разделение. И в принципе, это тоже, опять же, решение времени. Переходим к следующему талисману. Это, а, ну, я хотела, я покажу, давайте, работает. Как работает сила. Работает. Unify, потому что нам дается вот такой мини мини пока мини мини мини мы мини и разъединение но ну, мини мини мини мини мини мини мини мы мини мини мини я этот вот такая вот Нора она не уменьшается ну ладно Нора прийти паутину у нас я хотел добавить ему тоже щит но не успел но я добавлю его изменилась модель канарей добавился таймер то есть у нас трансформатор. вот так вот изменилась модель канарей опять же это все вот эти вот кнопочки таких такие вот тут паучок, тут... И вот. Мы можем путешествовать. Повторяюсь еще одним. Если вы находитесь на Земле, на таком биоме, вы не нажимаете на измерение. Допустим, мы... Теперь я перевоплощаюсь. Я снова использую силу. На мову я не нажимаю, потому что я и так нахожусь в этом измерении. У вас нажимаю. Но я появляюсь на земле. Я на своем спавн Вот Поэтому все вот так. Больше не Ну, и мы еще добавим света. Мы перевоплощаемся. Почему-то спавнятся две норы, ну ладно. Каждый день. Талисман. А я ничего не суток. Кроме двух, Талисман Волка вообще никаких изменений тоже не дотронулась. Вот наши и новых камней Чудес, Камень Розы, Камень чем Мыши камень, и Камень Аксалаватуля. А переходим к первому Камню Здесь это Камень Розы. Мы Памень... нас вспомнить Розис, который не уменьшается. Розис. Вот. вот такой вот кости. Нажимаю. Силу. У меня спам замечано. Это тоже я уберу. Вот. Пока. Гази, а он работает. Ты можешь прийти эм. так секунду он как постелись на землю лук сейчас на землю перед ногой он, он здесь не выдерживает и умирает в космос по щит при разделе получается мы делимся так этот бак четчески мы ну вы поняли он дает силу защиты розы защиты розы это защита наша летучий маленький вам все как зовут вы можете узнать моем дискорд который я ставлю на под этим роликом Трансформация. Ну, еще вы можете... а тут написано, Ладно. У нас вот такой вот костюм. И вот такая вот оружие. Оружие это кирка. Смотрим, как она копает. хорошая кирка. Раз, и ну... ну. Хорошая. Вот так вот. У да, нас она... Чтобы использовать силу, мы нажимаем. Все мобы в радиусе действия. Все мобы подсвечены. Все мобы подсвечены в радиусе. Даже... Все, кроме меня. Чтобы отсветить. Также мы нажимаем на кнопку ⁇ трансформации, но это все. Почему-то с 2 камешни снопки. Все, что же Даже у кабелей светит. Они светятся на 30 минут, после этого они перестают светить. 3 минуты 35 секунд. Вот. Ну, они скоро перестанут светить. Кстати, когда я да, декоративируюсь, это... да, они перестают светить. Следующий камень чудес – это камень чудес, фоксолон. Вот такой вот квами, его я так уж и назову, как его зовут. Квами зовут Айси. Ай Айси поплыли. У нас мы становимся вот таким вот супергероем. Таким вот хорошим реальным мечом. Шпага, по идее, реальный. У многих с оружием меч. Ими очень сильно нравится. Я нахожу только... Маска немного забагана, но ладно. Сила у него временная. То силу после этого я ну и сделаю ему Мы же выбрать а... Это оружие. Это бат. То есть бита. Потом мы нажимаем. Ну, я тут да, и Так, он не делал, тут до И.. Эндермедж самый. Я могу его кинуть. Меня туда перемечает. Все. Да, силу можно использовать. Конечно. Но я потом. Ну Повторюсь, таймер я ему добавлю. Не добавлю по той печи. Это временный, временная сила. Я просто пока думаю, их сделать силу я это пока думаю? поэтому это временная сила. Без временной силы не будет таймера. Силу потом я поменяю. Этому поменяюсь. Мы идем вот так вот. Переходим к. Там добавилось. Пока что одна полка позже. ну или я уже добавлю все к вам. И последнее, что добавить. Вот это добавленный вот. Богатама. Кое получить никак нельзя взял, хотя... Вот. вот. Тут еще есть вещи, которые, я... Но позже я их, уберу. Допустим то второе да я сделал В целом, ну, то на этом все. что толпу Квами. А, да. Причем. Я в Дискорд-канал свой скидывал. Короче, спидывал весь. И мой мод. Новых Квами. То есть новые паны, которые будут добавлены. Квами Зайца. Не кролика, а именно Зайца. Это существа. И Квами Панды. В следующем обновлении я смотрю добавиться. Но и несколько, когда выйдет выйдет, не 20. Наверное, я постараюсь 20. Она может выйти.